Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, дети заканчивают школу инвалидами, так как привыкают к системе оценивания и в дальнейшей жизни не готовы трудиться при ее отсутствии. Он добавил, что ученики готовы выполнять обязанности только для оценки, на восточном экономическом форуме он заявил (цитирую): "Это катастрофа. Одна из моих личных целей убить экзамены". Конец цитаты. Интересно, согласен ли глава самого крупного банка России набирать себе безграмоты? Ответ очевиден. Но когда речь идет о простом народе, то что может быть лучше, чем отсутствие образования? Ведь тогда дурить народ можно будет без всяких проблем жители хабаровского края задолжали около 11 миллионов рублей за потребленную электроэнергию. В связи с этим Хабаровский энергосбыт до конца сентября планирует ограничить энергоснабжение более шести тысячам собственников квартир и частных домов в крупных городах края Хабаровский, комсомольский на Амуре и Амурский. В вопросе отключения от коммунальных услуг капиталистов не останавливают ни холодное время года, ни маленькие дети, ни нищенские доходы. А возможно ли такое при социализме? Конечно нет. Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы роста экономики в стране. Отдельно он отметил, что доходы россиян растут медленно, несмотря на увеличение зарплат. При этом глава Минтруда Максим Топилин заявил, что число малообеспеченных граждан растет. Возможно, из-за изменения методов подсчета. В счетной палате ожидают замедления сокращения роста реальных доходов населения. 19 лет Владимир Путин является президентом России. И только сейчас он и его коллеги узнали о том, как живут их сограждане. Осталось подождать еще 19 до того, как буржуйская власть решится хоть что-то с этим сделать. Один из сотрудников ООО «Порт Березники» отправил жалобу уполномоченному по правам человека в Пермском крае о невыплате заработной платы. Предприятие задолжало работникам 8 миллионов рублей. По словам заявителя, предприятие не выплачивает долг по зарплате уже полгода. В связи с заявлением о банкротстве в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. Общая сумма задолженности составляла 221 миллион рублей. Очередное предприятие отправляется на банкротство при оптимизированном капитализме и как это заведено с многомиллионными долгами по заработной плате. На порту Березняки проблемы с заработными платами не заканчиваются. Бывшие сотрудники Ким Коула на пикете в Буково обязали обращение к президенту Владимиру Путину и председателю Росуглепрофа Ивану Махначуку с просьбой посодействовать в выплате долгов. Шахтеры намерены тратить деньги в первую очередь на свое здоровье. Шахтеры утверждают, что Министерство промышленности Ростовской области после смены руководителя отказалось выделить 100 тонн угля, а мэр Гукова не стал выполнять обещание помочь с получением присужденных шахтерам денег. Стучали в 90-е шахтеры касками, призывали к реставрации капитализма. Теперь же они взывают к буржуазному президенту о помощи с получением зарплат. Товарищи! Никто и ничто при капитализме твое положение не улучшит. Единственный путь изменить положение вещей в лучшую сторону – ликвидация буржуазного строя. Вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов с честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.